Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня такая вот интересная тема. Ее уже поднимали, скажем так, в конце 2021 года, в начале... 22-го, то есть до э, введения военного положения, до масштабной э, всеобъемлющей э, военной агрессии со стороны Российской Федерации и так далее и тому подобное. То есть эта тема уже немножко была, облаваривалась, бурление и немножко утихло. Э, сейчас э, произошло э, кое-что, что я бы считал... Э, ну посчитал для себя сигналом для того, чтобы опять вспомнить эту тему. Что именно? Ну, во-первых, все мы знаем военное положение, все мы знаем, что мужчин военнообязанных э, перестали выпускать. Вдруг, то есть, 24-го вдруг раз и перестали выпускать. То есть, это было как э, сюрприз, скажем так, для многих. И Э, до сих пор никто не может сказать на основании чего, то есть конкретную норму закона, конкретного закона, где написано, что конкретно мужчин нельзя выпускать, вот запрещено, нет такого. Ну и вот э, я вам хочу сказать следующее, думаю немного на думаю о следующем. Раз э, вносились изменения, вот недавно в этот э, э, есть такой перечень специальностей и профессий, которые с да, ну, соединены с военными, с военно-учетными специальностями. После получения которых женщины, женщины берутся на военный учет военнообязанных. То есть может настать тот момент, когда перестанут выпускать женщин, которые, э, ну вот согласно перечню этих специальностей. Я, не, я все эти специальности не буду э, перечислять, да. Тут их э, очень много. Я просто добавлю э, их э, в ну, ссылку в описание, да. Э, я вам скажу так раньше было раньше очень большой этот список и его в него изменения внесли вот и убрали из перечня вот ну допустим вот изменения были 21 марта 22 года то есть внесли изменения там кое-что убрали и так далее и тому подобное вот Поэтому, а до этого он был немного больше. Просто э, не, я считаю, что не будет лишним э, женщинам, э, которые э, найдут себе э, свою профессию или э, специальность в этом списке, вот, э, иметь в виду, что рано или поздно, может быть, не точно, но вот как с мужской частью, да, военнообязанных, просто запретят выезд. Вот. С, ну, непоня по непонятной причине. Незаконно, опять же. И вот смотрите, тут какие специальности есть. Автомобильный транспорт. Э, речной морской транспорт Строительство, гражданская инженерия, архитектура и градостроительство Геодезия и землеустройство Ну и тут, знаете, напрашивается такой вот э, логический э, ответ На вопрос, почему могут не выпуск, ну, стать не выпускать да, Электроника, метрология Почему? Потому что Будет массовое восстановление разрушений, которые вот последствий военных действий, да, и понадобятся эти специальности, и их будут мобилизировать. Вы же поймите, что мобилизация это не только человеческого ресурса в плане того, что это ну, войны, да, военные. Военная специальность, и там нужны люди э, рядового, сержантского, офицерского состава. Мобилизация и в промышленности, и в экономике должна быть, по идее. На данный момент никаких программ этих нет. Но они могут появиться. Вот. Почему? Потому что, э, ну это знаете как, э, логический вопрос. Если вы почитаете закон мобилизации, мобилизационной подготовки и мобилизации, то ответы на эти вопросы, что такое мобилизация, там прописаны. Это не только, я же еще раз говорю, человеческий ресурс в качестве э, военной, изнесения военной службы и так далее и тому подобное. Но и вот э, деревообрабатывающие мы видим, стоматология, медицинс, медицинская, медсестринство, то есть э, ветеринария мы видим. Много таких профессий, которые могут пригодиться и могут женщины этих профессий быть мобилизированы. Вот. То есть становиться, вообще они уже обязаны становиться на воинский учет. И быть на воинском учете. Но, как правило, у нас и многие мужчины э, не, либо не стоят на воинском учете, либо когда вот э, и в армии не служил, и забыл дорогу военкоманд уже 10 лет и так далее, и тому подобное. Но правила воинского учета подразумевает э, уведомление, в, ну, обязательно постановку на учет, на, нахождение на учете, потому что воинский, воинская обязанность подразумевает в себе постановку на учет, вот, воинский учет, сообщение о изменении семейного положения, состояния здоровья, работы, профессии, образования и так далее. Это все можете посмотреть в правилах, в порядке организации ведения воинского учета. Там это все написано, кто что обязан делать. Но я вот порассуждал с вами сегодня на такую тему. Думаю, кто-то задумался, кто-то задумается, спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, всего вам хорошего.